Здравствуйте! Если вы проснулись утром, значит ваш ангел-хранитель ночной дозор провел правильно. Но! Дневной дозор сложнее. У вас появляются возможность для самолечения. Рекомендаций как начинать утро правильно много. Одни советуют заниматься гимнастикой. Другие — спортом. Третью — любовью. Четвертый — искать правильный здоровый завтрак. Пятый — заниматься медитацией. Но! Эти рекомендации правильны для абсолютно здорового человека. А если у вас темные круги под глазами, холодные кисти рук, стоп и ног, вы храпели ночью, вам нужно начинать совершенно с иного. И вам поможет стакан воды. Вернее, два стакана воды. Но один из них должен быть пустой. И как пить воду правильно утром на дощак, Такой новый полезный совет диетолога вы узнаете в следующей публикации в моем инстаграм. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой инстаграм.